Я Лария Малышева, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Какие мы после развода?». Нередко в нашей жизни случается, когда люди расходятся. Расходятся родители, расходимся мы, братья, сестры, родные, близкие, соседи, знакомые, друзья и так далее. Это нормально. Люди разводятся, понимая, что наступил момент, когда пора прекратить это мучение когда пора перестать носить маски, играть роли, мучать друг друга. Я не буду обсуждать причины, по которым происходят разводы. Я хочу обратить ваше внимание на то, как мы разводимся. Как люди расходятся, как они принимают решения. Обратите внимание, развод сам по себе – это большая неприятность, это горе в семье. Хотя это является нормой жизни современной, и к сожалению. Но без этого нельзя. Люди с годами со временем понимают, что они друг другу больше не принадлежат. У них, возможно, находится кто-то другой. Они понимают что-то бессмысленно. И приходят к обоидному решению, что пора этому положить конец. Кто-то разводится просто, забирая вещи, разъезжаются люди. Кто-то падают заявление. За акцией, пишут заявление на развод, суды всевозможная дележка, имущество и так далее. Все это основано, как правило, на скандалах, на негативе. Люди постоянно друг друга обижают, оскорбляют, выражают, Но это все это вред моральный, физический, материальный. Тот, кто сильнее морально и физически, гнобит другого, кто менее силен. Всегда сильный, давит на слабого. Неважно, бывает женщины давит на мужчину, бывает наоборот. Начинается настоящий абсурд. Люди доходят до крайности, порой до настоящего беспредела. А вот вы задумаетесь, как можно мстить человеку, которого вы любили? Как можно желать ему смерти, как можно желать ему проблем? Как можно вообще мстить человеку, которого вы когда-то любили? Ведь, ведь если вы мстите и ненавидите того человека, которого когда-то любили, вы ненавидите свой выбор. Иначе вы, вы ненавидите презираете самого себя. Это очень опасно для вашей кармы, для вашей будущей жизни. Это крайне негативным образом испортит вам жизнь. Вы сами себе испортите. Мстя, нанося вред, оскорбляя, обижаясь, не умея расставаться по-человечески, вы портите свое будущее. Вы сеете в будущее. Семь раздора, вы никогда не сможете жить спокойно, если вы расстанетесь с человеком, которым, с которым жили какое-то время, с вашим любимым человеком, не по-человечески. Запомните, если вы расстаетесь нехорошо, если вы расстаетесь со скандалами, негативом, позорными драками, криками, оскорблениями, это будет справиться с на вашу будущую жизнь на вашу будущую жизнь, то есть вы, по сути, не сможете нормально устроиться в будущем, вам будет тяжело обрести пару, обрести покой, найти любовь, по той простой причине, что вы в настоящем, образно говоря, нагадили. Как вообще возможно не уважать того человека, с которым вы столько лет прожили? Не имеет значения, что с вами произошло, что между вами произошло. Я совершенно не беру это в учет. Важно одно. Вы жили, возможно, у вас есть общие дети. У вас общая жизнь. Вы друг с другом прожили какое-то время. И вот настал момент поставить точку в отношениях. Так будьте благоразумны. Будьте умны, будьте мудры, терпеливы и настойчивы. Благосклонны друг другу. Прощайте. Нужно правильно подобрать ключи к этому разводу. Нужно правильно подобрать слова к этим обстоятельствам. Простить друг друга, понять. Принять эту жизнь, этот случай, как неизбежность. Вы ничего уже не сможете изменить, если вы уже сказали «хочу развестись», если вы уже решили внутренне. Если вы об этом сказали своему партнеру, точка поставлена. Так будьте же человеком, оставайтесь людьми до конца. Уходите красиво, без скандалов. Дарите друг другу то, что вы должны подарить. Оставляйте своим детям, женам, мужьям. То, что вам не нужно. Не делайте зла, не мстите, не обижайте, не проклинайте. Не обещайте навредить. Не затаивайте внутри себя, боль, ненависть и злобу. Вы буквально растворяете жизни и вы пропадаете. Из-за того, что вы несете негатив, эта отрицательная энергия вас будет убивать. Подумайте, человек, который вас любил, который, который с вами жил, он теперь становится не вашим, вы его ненавидите за то, что он уходит, вы его ненавидите за то, что он выбрал другого, ибо вы его ненавидите за то, что вы его отвергли. Решение принято обоюдное, даже если кто-то один решил развестись, второй этого не может принять, оскорбляет, обижается поднимает скандалы, начинает мстить. Значения не имеет, вы человека не удержите, если он принял решение. Смиритесь, найдите в себе силы мужества, сказать себе и заставить, что все кончено, не цепляйтесь за него, никогда не цепляйтесь за того, кто хочет уйти. Это бессмысленно, вы не удержите то, что хочет уйти, оно уже не ваше. Как только этот человек заявил, что он любит другого либо просто хочет уйти и прекратить эти отношения, отпускайте никогда не становитесь на колени не умоляйте, не упрашивайте уважайте чужое решение, уважайте чужую жизнь следите за своей жизнью теперь она ваша она уже не принадлежит этому человеку планируйте уже ее по-своему дайте этому человеку свободно строить свое будущее, уважайте его, и желайте ему счастья очень важно расставаясь, не желать добра а желать счастья искренне, по-настоящему помните что все, что вы скажете в бракоразводном разводном процессе и после него. От этого будет зависеть ваше будущее. Если вы красиво уйдете, не будет дележа, не будет скандал, не будет крови, не будет мести, ваша жизнь в будущем будет светла и обнадеживающая. Впереди будет все, новые отношения, новая любовь, новая семья. Все будет хорошо, если вы правильно проситесь с этой жизнью. Если вы в настоящем не наследите в будущем, вы не будете его вытирать за собой грязь, понимаете? Будьте вежливы, любите по-настоящему, как когда-то вы обещали под венечным. Платье, либо в костюме, в стой, в ЗАГСе, либо в церкви, на венчании. Держите слово, вы обещали любить. До последнего вздоха, вот и есть последний вздох ваших отношений. Держите слово, будьте человеком до конца. Любите друг друга, независимо от того, вместе вы или порознь. Будет у вас общее счастье, либо его не будет. Оставайтесь просто людьми. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.